Шевролет Авио Т250. Человек. Ключ есть у него. Чип потерял. Сделали ему ключ с кнопками. Он не оригинал, поэтому кнопки. Сейчас мы плату переставим и будут кнопки нормально. Заводим пока вот так. Ключ был у человека, а лезвия не было. Вставляем. А, ну это у нас сейчас штатка сработала. Все, штатку мы отключили. На Chevrolet так самая лучшая вещь это штатная сигнализация. Будет орать, пока весь двор не поднимет. Вот такой вот у нас получился. Вполне шикарно. Человек заедет и еще нарежем ему. Будет все хорошо. И тут плюс ко всему, можно вот одной кнопкой чередовать, закрыть и открыть. Но у него на две кнопки было. Вот можно вот так закрыть, открыть. А можно любой пользоваться одной, как захочет. И плюс ко всему, не было багажника, появился багажник. Хопа, и багажник открылся. Не теряйте ключи, делайте запасные, чтобы все было хорошо. Это у нас Батайск, да? В Батайске мы сейчас находимся.